Команды континентальной хоккейной лиги отдыхают, а сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии встретились на третьем, шведском этапе евро тура Шведские игры начались матчем сборной России против сборной Финляндии.